Тошная песня В вечном эфире Нормальные ритмы В нормальных сердцах Нормальные люди Нормальные нормальной квартире В нормальных поступках В нормальных отцах В огромном пространстве В холодном эфире Нормально плывут Ненормальные вести Нормально живут В нормотворческом мире Нормальные нормально люди Из жести Нормально плодят Ненормальную смену Нормально, гласит комментатор. Нормально продукция. Считать за измену. Нормально заплатит. Души арендатор.